Друзья, я вот скажу то, что я понимаю. Есть очень важный ресурс это время, которое нельзя тратить на всякую херню и на просто так. И второе очень важное, это ваше общество, ваша семья, ваши друзья.